С вами, блядями, Дед Морозом станешь! Всем привет, Улечки! У меня все хорошо, все прекрасно. Как понимаете, школа, уроки, плюс еще маленькие. Играемся, прыгаем, веселимся. Поэтому как-то так все весело и замечательно. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!